В этом видео, друзья, я расскажу вам, что же такого бесценного отец может и должен передать своим детям. Это устремление. И теперь вопрос, друзья, зачем? А потому что, друзья, по-другому нельзя. Добрый день, друзья. Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Друзья, я с удивлением заметил, что почти треть посещающих наших каналов Йога Чести не подписаны на него. Друзья, обязательно подпишитесь на этот канал и если вам понравится видео, жмите палец вверх. Сегодня, друзья, 12 февраля 2021 года. Моему отцу исполнилось бы 68 лет. Мой отец, как возможно и ваш отец, был образцом мужества, характера и стойкости. Он был настоящим героем. Может быть, для стороны его действия не выглядели такими геройскими, как мне тогда казалось. И даже сейчас человеку, практически вступившему в пятый десяток, опыт, который передал мне мой отец, остается поистине уникальным и бесценным. В этом видео, друзья, я расскажу вам, что же такого бесценного отец может и должен передать своим детям. Первую и единственную очередь Отец может, должен и постоянно передает своим детям Дух. Мы с вами знаем, что Дух – это не что иное, как огрубление силового потока от космической Родины до вашей личности. Дух обозначает нематериальное начало или изначальную движущую силу, присущую всему живому. Дух определяет осознание личности и способность ее к развитию. Другими словами, отец для детей своих духом показывает цель жизни, ее смысл. А своей жизнью показывает путь, по которому можно к этой цели добраться. Бывают, конечно же, и такие отцы, которые своей жизнью показывают какой-то другой путь, по которому нельзя дойти до цели. Если ты, дорогой подписчик, думаешь, что в твоей жизни не хватает духовности, практикуй вместе со мной, и пусть твои дети увидят не брюзшего теоретика, а сильного духовитого практика. Если женщина просит своего мужа научить детей, ну, например, прибивать полку к стене, то отец в первую очередь стремится показать, зачем ее вообще туда прибивать и как это, конечно же, лучше сделать. Каждый мужчина, вне зависимости от своего духовного уровня, интеллекта или социального уровня, постоянно устремлен. Устремлен духом. Задача же отца – это устремление духа в легкой форме передать своим детям. Если это не сделает отец, то это устремление вырастет в ребенке сама жизнь, судьба но уже в довольно жестко, а иногда и в невыносимо болезненной форме. В практике йоги, а в особенности в практике йога чести, основной упор в каждой асане или связке делается на осознании своего устремления духа, непрерывный ответ на постоянный вопрос «Зачем?». Когда вы делаете йогу с устремлением, то духом, как очищающим водопадом, очищается вся шелуха и мусор ваших ментальных отложений, обнажая тем самым вашу истинную природу, природу вашего духа. Истинное устремление духа, истинную честь. Дух для мужчины – это постоянное присутствие источника силы в сознании и в душе, а также в делах и в отдыхе в общении и в покое. Так, друзья, мужчины, отцы, слезайте с дивана и вместе со мной давайте попрактикуем всего лишь три позы, которые я вам хочу дать для того, чтобы ощутить, что вообще значит такой дух. Начнем с вами с знаменитой позы Васиштхасана. Делается очень просто. Ставим одну руку сюда, две ноги вытягиваем вперед и одну руку вытягиваем наверх. Энергетически эта асана очень хорошая, да? то есть мы, получается, с земли протягиваем энергию через себя и запускаем ее прямо к солнцу. И наоборот, из солнца через себя проходит у нас энергия через хатха-поток, и мы ощущаем себя в эту энергию. Друзья, нужно постоять в этой асане, ну скажем так, в зависимости от вашей физической подготовки, ну может быть минутку, тогда вы ощутите на себе на своем теле ощутите вопрос «Зачем?», «Зачем я это делаю?», «Зачем мне это надо?». Это и будет устремление вашего духа. Это и будет устремление того духа, который постоянно присутствует в вас. Ответ, чувственный ответ на вопрос «Зачем?» и рождает как раз это устремление. В другую сторону, друзья, для гармонии мы сделаем с вами то же самое. Вася в другой стороне, уже легче, конечно, можно спокойно стоять, ничего страшного не случается, никакого устремления пока нету. Но сейчас, через полминуты, через минуту мы ощущаем уже это устремление, мы ощущаем наполненность энергии, мы ощущаем постоянный вопрос, зачем мы это делаем, и постоянный чувственный ответ, потому что иначе нельзя. Только так можно устремляться. Давайте сделаем еще одну асану. Знаменитая асана в цигуне. В йоге она называется поза всадника. В цигуне ее обычно именуют поза великого предела или поза пустоты. Да, мы сгинаем наши ноги, ступни у нас параллельны, колени разведены в разные стороны и руки у нас обычно касаются, образуя кольцо. Когда я был маленьким мальчиком, мне очень нравились знаменитые фильмы про Шаолинь. То есть китайские мастера, Шаолинь, все было так здорово, так интересно. Просыпался воинский дух. И тогда я узнал, что экзаменом в Шаолинь является как раз вот такая вот стойка всадника. То есть ребенок ну, лет 7-6. Приходил в Шаолинь, и ему говорили, вот, пожалуйста, становись в эту позу. Ставили перед ним вот такую здоровенную толстенную свечу. И говорили, что простоять не обязательно, пока эта свеча прогорит. Простой хотя бы минут 20. И теперь вопрос, друзья. Зачем? И ответ на этот вопрос ни в коем случае не состоит в нашей словесной риторике. То есть ответ на него ищите в своем сердце. Ответ на него покажет ваша собственная жизнь. Потому что по-другому никак нельзя. Только так. Как? Зачем? Ну, потому что это само естество. Это само устремление нашего духа. Это и есть сама жизнь. Только так и можно делать. Поэтому, друзья, эти бедные дети стояли там 6-7 лет, стояли там минут 20-30, а некоторые сутками и часами, только для того, потому что они не могли по-другому. Потому что это и есть устремление Духа. И следующая, друзья, у нас с вами поза. Это моя самая любимая поза. Это отжимание. На своих уроках, на своих йога-тренингах, на своих семинарах и занятиях я всегда повторяю, что для того, чтобы ощутить принципы, ощутить целостность йоги, вам нужно ощутить свое тело, вам нужно ощутить мышцы вашего тела. И для этого помогут, ну, скажем так, не совсем сейчас уже йогические, раньше, конечно же, они не назывались отжимания данд или переход из чатуранги в дандасану в сампатасану, сейчас же они просто называются отжимания. Поэтому, друзья, если вы мужчина, пожалуйста, начните отжиматься с утра, а может быть и утром, и вечером, и доведите количество отжиманий до того количества, сколько вам лет. То есть, если вам 40 лет, отжимайте 40 раз. Если вы девушка или женщина, конечно же, вам не надо отжиматься столько раз, сколько вам лет. Если вы, конечно, хотите, этого, можете сделать. Достаточно 18 раз. Итак, друзья, отжимания. Я делаю следующим образом. Я делаю отжимания, делю их на три части. То есть, отжимаюсь 15 раз таким вот... Так называемый diamond push-up, то есть как бы бриллиантовое отжимание. Затем 15 раз обычное отжимание на кулаках, когда у нас локти прижаты к телу. И 10 раз я отжимаюсь широким хватом для того, чтобы вся область спины и грудной клетки у меня была проработана. И теперь снова стоит вопрос, да, 15 раз. И теперь, друзья, у нас стоит вопрос, зачем мы в принципе делаем эти отжимания? Затем делаем постоянные эти физические нагрузки. А потому что, друзья, по-другому нельзя. Потому что если мы сидим на диване, у нас никак не получается. Таким образом тоже 15 раз. Для чего мы это делаем? Потому что иначе никак нельзя. Это и есть наш дух. Это и есть боевой дух. Это и есть мужской дух. Иначе никак нельзя. Каждое утро, после того, как вы почистили зубы, зашли в комнату к себе, отжали столько раз, сколько вам лет. Я сейчас отжался немножко меньше, потому что я уже утром проделал эту процедуру. Друзья, еще раз повторяю, почувствуйте ваш собственный дух. Ни в коем случае не отвечайте на вопрос, что это такое, что это за дух. Всегда чувствуйте устремление. Всегда чувствуйте это устремление и показывайте его своим детям. Чувствуйте, показывайте и осознавайте это устремление и в своих детях тоже. Потому что природа вас наградила великим чудом. Это ваши собственные дети. Будьте счастливы, друзья, и передавайте свои знания своим потомкам. Друзья, поступайте по совести, живите честью. И до следующих встреч на канале Йога Чести.